С вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов Top Tool. Это профессиональный бренд, профессиональный инструмент производства Тайвань. Имеет массу положительных отзывов от автолюбителей, также автомастерские, которые пользуются инструментом Top Tool. Сегодня у нас в видеообзоре набор, автонабор инструментов код товара GCI 130B. Набор состоит из 130 предметов. Поставляется вот такой вот упаковки из картона. Здесь перечисляется преимущество данного набора, правда здесь все на английском. С обратной стороны комплектация и где из изготавливается данный набор. Э главной особенностью набора есть то, что здесь э вместе с метрическими головками, обычными шестигранными, представлены головки Дюймовые, то есть для американских автомобилей обычно берут, это автомастерские, но также я все любители покупают такие наборы. Здесь вот метрические, метрические головки и головки дюймовые. Далее я их покажу. Начнем с трещоток. Три трещотки, три рабочих квадрата. Одна четвертая дюйма, три восьмых, маленькая трещ... э, средняя трещотка, одна четвертая маленькая и одна вторая, это большая трещотка. Трещотки на 36 зубьев, то есть силовые идут. Есть флажок переключателя право-влево. Быстрый сброс и фиксация головки. Длина трещотки под 1,2 дюйма 270 мм. Длина трещотки под 3,8 дюйма 200 мм. И маленькая под 1,4 150 мм. Рукоятки здесь полностью пластиковые идут. В руке лежат удобно. Логотип Top Tool на пластике. Но здесь не краской а написано, а буквы именно вприсованы в саму рукоятку. Номер по каталогу на металле. По этому номеру вы можете найти данную трещотку или любую единицу инструмента в наборе. Вот в таком вот каталоге TopTool. Это означает то, что у вас инструмент оригинальный. Такой же каталог вы можете скачать в PDF-формате в интернете. Далее, отверточная рукоятка, длина 165 мм, ручка пластиковая, также здесь номер есть, логотип. Данная отверточная рукоятка применяется или с головками под 1,4 дюйма, вот такая вот, или через переходник сюда вставляем биты и получаем отвертку. Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри есть резиновые ставки Три кардана для работы в труднодоступных местах. Карданы на заклепках черного цвета, то есть они усиленные идут, хромолиденовая сталь. Есть карданы также на винтах, обычные вставки металлические, здесь они полностью на заклепках. Удлинители 3 восьмых дюйма у нас идет два удлинителя 150 и 75 миллиметров. Под одну вторую дюйма у нас 250 миллиметров и 125. 2 удлинителя. Под одну четвертую у нас один удлинитель 55 миллиметров. Маленький. Биты. Биты. Под 1,4 у нас биты идут в таких вот битодержателях пластиковых. То есть можно использовать отдельно от набора. Они используются с переходником адаптером. То есть вставляете нужную биту и подсоединяете или трещотку под 1,4 или отверточную корядку. Общее количество бит под 1,4 дюйма 21 штука. Какие здесь биты идут? Торкс. Торкс с отверстием и шестигранные крестообразные шлицевые под 1,4 бит нету и биты которые идут с адаптером под одну вторую и под три восьмых общее количество 17 штук здесь торксы так торксы шли, э, шлицевые и крестообразные держателя. Далее, головки TORX. Общее количество 12 штук. Самая маленькая Е 4 самая большая Е 20 Головки дюймовые. Вот этот вот ряд, Сбоку Общее количество 20 штук. Дюймовые головки от метрических отличаются. Метрические у нас в наборе идут матового цвета, дюймовые идут глянцевые. И головки метрические, общее количество 25 штук. Самая маленькая у нас на 4 мм, самая большая 32 мм. Весь инструмент, не только этот, весь инструмент Top Tool, набор инструментов идут, обычно когда они новые, идут в заводской смазки, Поэтому небольшое количество смазки есть на каждой единице инструмента, то есть остается на руках. В верхней крышке у нас набор ключей, 12 штук, по размерам 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 и 22, самый большой ключ. Форма, вы видите, здесь немного изогнутая, рукоятка здесь уже, потому что есть, есть ключи с широкой рукояткой, здесь рукоятка узкая и ключ немного в. Э где рожок немного отогнут вниз это очень удобно держать в руках очень хорошая полировка инструмента надпись структур 22 это размер и номер по каталогу а w -E 22 22 лично 22 далее головки длинные общее количество 8 штук самая маленькая у нас на 8 идет и самая большая на 17. Воротков в данном наборе нету. Но и головок длинных, вы видите, здесь всего лишь 8 штук. Основной акцент делается на метрические короткие и э, короткие дюймовые головки. То есть набор дюймовый. верхней крышка инструмент очень хорошо держится. Конечно, защелкивайте ключи до конца. Закрываем крышку, без проблем, все остается на своих местах. Покрытие инструмента матовое, за исключением головок метрических, э, дюймовых, они идут глянцевые. Материал затоления хромба сталь. Гарантия на наборы топтул Tool пожизненная, кроме бит. На биты гарантия не распространяется. Вот. Это расходный материал. Теперь по кейсу. Кейс у нас пластиковый, вес набора 10 кг. Ширина 48 высота кейса 9 длина 34 с рукояткой. Запирание набора на пластиковые замки. Замки пластиковые идут, но здесь высокое качество. И сами вставки, на которых держатся замки, металлические. Логотип Top Tool на самих замках. Топ-тул на верхней крышке, видите. И вот здесь вот такая вот идет наклейка еще дополнительно. Также на наборе присутствуют на кейсе вот такие вот ножки, чтобы исключить соскальзывание набора, допустим, со стола автосервиса. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал. За подписку получайте хорошие скидки в нашем интернет-магазине. Спасибо. До свидания.